Всем привет! Сегодня тестируем прицельные приспособления. Попытаемся прострелять их на дистанцию от 50 до 100 метров. Может быть, еще и на 150 попробую, но это как пойдет. Задача попасть в красное кирпичное здание. Сейчас дистанция составляет 50 метров. Приступим. Сегодня стреляем кикшелами КС-5.0 чтобы была возможность пострелять все эти дистанции в здание попали но хотелось бы, конечно в дверной проем попробую еще раз Ну, почти. Переходим к 75 метрам. Дистанция 75 метров. А на самом деле четко получилось, почти в створ попал. Не ходим на 100 метров. Дистанция 100 метров. На видео, скорее всего, не будет видно полета гранаты. Так что придется верить не на слово. На крышу попало. Возьму немножко пониже. Еще раз на 100 метров. Да, ударилась об стенку у двери и свалилась вниз. На видео видно по взрыву. Отлично, я доволен результатом. сейчас переползу на 150 метров 160 точнее и оттуда попробую попасть просто в здание вот на такие кусочки разрывается граната мягенькая башка у нее на стенах не осталось повреждений от попадания гранат так что возможно и человеку будет не сильно больно так ну а мы попробуем стрельнуть на дистанцию 150-160 метров. Главное бы попасть. Недолет Недолет метров 10. Ушло вправо. Еще разочек. Да, прям под стенами. Отлично. Так, значит, что можно сказать по, да, по поводу прицельных приспособлений для кикшела печатных? Конечно же, по дверным проемам окнам будет сложновато работать, особенно на дистанциях свыше 100 метров. Но по группам пехоты работать приятно. Можно эффективно забирать живую силу противника. Кстати, он регулируемый, можно будет непосредственно под свой кикшел подгонять ползунком э, целик и мушку. А на этом я думаю на сегодня все. В следующий раз буду показывать новый RPG. Обновленная версия. Также его простреляем с ПГОшкой. И ну и все. Желаю всем здоровья и удачи. Будьте живы. До скорого.